Мы просто друзья! Или как не попасть во френд-зону? Это тема сегодняшнего видео. Меня зовут Александр Галеевич, и в этом видео ты узнаешь, как же не стать для девушки другом, а как стать ее парнем или любовником. Итак, почему же мужчины попадают во френдзону? Почему ты так хочешь заняться с этой девушкой сексом? Почему ты в нее влюбился, а она к тебе испытывает только дружеские чувства. Ведь это же несправедливо, согласись. Нет в этом ничего хорошего, когда она в тебе не видит мужчину. Это происходит по одной простой проверенной схеме, в которую вползают мужчины, сами того не зная, делая те действия, которые их доводят до того, что в них видят только ну, друга, товарища, а, ну и так далее. Соответственно, смотри, как же все происходит. Структура развития взаимоотношений между мужчиной и женщиной очень простая. Первый этап интрига. вы во время знакомства интригуете друг друга, а вам хочется узнать, что же это за человек. Ты думаешь, что же это за девушка? Ну, наверняка многие из нас думают, какая она в постели с этими губами, сиськами. А женщина думает про тебя, что же это за мужчина? Сколько у него там денег, насколько он умный, надежный он или нет? Или если ты красавчик там, да, уверенный в себе, то тоже какой ты -то в постели. То есть есть интрига, и вы решаете, хм, почему бы нет, обменяться телефонами. Отлично. Вы обменялись? Супер! Этот этап пройден на пятерочку. Если ты успел, если ты смог заинтриговать, значит все хорошо. Следующий этап, этап интереса, это интерес как к личности. Здесь нужно заинтересовать девушку настолько, чтобы она увидела в тебе очень интересного молодого человека. На этом этапе ты с девушкой ведешь общение. Вы общаетесь на разные темы, и ты с ней находишь то, что вас интересует совместно. Или наоборот, то, что у вас ничего совместного нет, но это на самом-то деле и есть самым интересным. И вот здесь очень важно эти моменты прочувствовать, очень важно правильно здесь себя повести. Ну а дальше наступает следующий, третий этап, очень важный, очень ключевой, этап сближения, на котором ты себя Четко начинаешь вести в плане сексуального контекста общения с этой женщиной И здесь наступает момент, когда ты проходишь основные чекпоинты Чекпоинт первый – проверка на адекватность Если ты до этого классно ее интриговал, адекватно общался, то ты ее прошел на автомате Проверка на доверие тебе Опять же, чем больше ты рассказал вещей о себе, чем больше у вас вещей интересных совпало Тем больше она к тебе испытывает доверие Наверняка у тебя были такие ситуации, когда, общаясь с девушкой, с которой у тебя много чего общего Ты чувствовал, что ну, ты уже знаешь ее не один день и даже не два, а очень много Вроде бы старые знакомые. Вот то же самое испытывает и она. И вот здесь ты тоже эту точку проверки проходишь. Дальше ты проходишь чекпоинт, на что ты годен. Ты можешь быть годен на следующие роли. Ты можешь быть для нее любовником, это если ты себя так позиционируешь, так себя ведешь и показываешь явно, что ты настроен серьезно. Это через флирт, через прокачанный мужской магнетизм, через прикосновение, через сексуальные комплименты, через включение сексуального общения между вами. Вторая роль это роль ее отца, да, может быть сейчас звучит странно, но отец именно в ролевой модели это тот, кто решает проблемы вместо тебя, да, все за тебя решает. И девушки многие ищут как раз такого человека, который бы заботился о них и решал все их проблемы. Тебе нужно быть для нее отцом, пожалуйста, тогда решай все ее проблемы. Следующая роль это роль спонсора. Кошелек. Ты везде башляешь, ты даешь ей деньги, ты платишь, ты даже за первый секс, который у вас, ну, наверное, ну, может быть в первый... Месяц, может быть, даже через три месяца с момента общения произошел, ты очень много за него заплатил. И до следующего секса тебе столько же нужно будет платить, если не больше, потому что ты выбрал роль спонсора. Следующая роль — это роль друга. Это когда с тобой классно пообщаться, поговорить. Но ты даже боишься ее потрогать, ты боишься ее там, не знаю, поцеловать, ты боишься сказать ей сексуальный комплимент. Ты боишься показать, что у тебя есть яйца, и ты ведешь себя как нормальный мужчина, которому нравится женщина, которая перед ним. Это нормально, когда ты показываешь женщине, что она тебе нравится. Ты делаешь тем самым ей комплимент. Ведь она, как женщина, хочет, даже если она не признается, она хочет нравиться мужчинам. Она хочет находить подтверждение того, что она сексуально непривлекательна. Они а не в роли друга, чтобы ее все воспринимали. Но ты ведешь себя как друг, и, естественно, она тебя воспринимает как друга. Ты влазишь в ту самую пресловутую френд-зону. Из нее выбраться уже, ну, я не знаю. Это. Если тебе однажды твой друг скажет, давай встречаться. Ты скажешь: ты что, дебил? Ну же, друзья, ну как минимум такая твоя реакция должна быть. Я уж не знаю, что там у тебя происходит на самом деле. Вот. Ну и на что ты годен? Последняя роль — это роль парня, роль ее мужчины. Здесь ты себя позиционируешь как уверенного мужчины, который знает, что он хочет получить от этой девушки, знает, что он ей может дать. Это не только секс, это все сопутствующее. И только в таком ролевом поведении ты не залезешь во френд-зону. Действуя смело, действуя неправильно, ты будешь заползать в эту френд-зону. Поэтому очень важно, чтобы не стать другом для девушки, на этапе сближения ты должен вести себя или как любовник, или как ее будущий парень. Только так ты станешь для нее Настоящим мужчине, а не другом. Поэтому если ты залез уже во френд-зону и ты не знаешь, как выбраться, а девочка, ну все тебе говорят, да ладно, найди другую, что ты как этот, она тебя использует, ты спонсор для нее, ты решаешь ее проблемы. А ты все надеешься, что вот-вот и у вас все будет хорошо. Ну пойми, так это не происходит. Если ты уже залез в какую-то роль, то ты будешь ее играть вплоть до вашего расставания. Если правильно сейчас разыграть все карты, если правильно сделать манипуляции с теми же ближе дальше, с провокациями, с внушениями, с щепким позиционированием, с правильным новым имиджем, все можно поменять. Но это, конечно же, просто так не происходит. Тут нужно конкретно вложиться ресурсами. И вот что делать тебе необходимо? Как выбраться из этой гребаной френд-зоны? Если ты сами из нее не вылазишь, и уже ты долго над этим вопросом мучился, до тех пор, что а, домучился, что смотришь уже всяческие ролики на YouTube, тогда, дружище, завязывай смотреть ролики, переходи по ссылке внизу под этим видео на консультацию с экспертами моей школы, и они создадут тебе четкую инструкцию, как тебе необходимо действовать, и проконсультируют, как выйти из этой френдзоны.